Всем привет! С вами Russian with Dasha. Сегодня 14 марта, и это праздник Масленица. Масленица – это очень-очень старый праздник, который отмечали еще славяне до принятия христианства. Это языческий праздник, но до сих пор россияне его отмечают и любят. Раньше его... Праздновали в день весеннего равноденствия, по-моему, это 22 марта. Но потом стали праздновать до Великого Поста. Мы приехали в центральный парк имени Кирова в Санкт-Петербурге. Здесь должны быть народные гуляния. Сейчас пойдем посмотрим. И вечером должны сжигать чучело масленицы. Это такая традиция, традиция проводов зимы и встречи весны. На входе нам дали вот такую программку, и здесь написана интересная информация. Масленичная неделя начинается в понедельник, и этот день называется встреча. В этот день обычно начинали печь блины. Первые блины раздавали нуждающимся, чтобы они помянули усопших и клали на подоконники для духов предков. В этот же день строили снежные крепости и качели, собирали и наряжали чучело масленицы. <реклама> второй день масленичной недели считали благоприятным временем для сватовства. То есть во вторник устраивали смотрины, родители оценивали невест для своих сыновей. Девушки и юноши знакомились, веселились вместе, катались с горок и на качелях-каруселях. Среда называлась Лакомка. В этот день было принято почвовать взять блинами то есть угощать, кормить, зятя блинами. Любой женатый мужчина шел в гости к теще то есть к матери своей жены. Отсюда пошли выражения к теще на блины: пришел взять, где сметаны взять. Теща ухаживала за зятем, угощала его. Чтобы он был ласков с ее дочерью. Я, мой, по Четверг назывался Днем Разгуляй. Это было начало масленичных ритуалов. Люди водили хороводы, пели песни, катались на санях. Пятница, тещины вечерки. В этот день теща приходила с ответным визитом в дом к молодым. Суббота, Золовкины посиделки. Заловка кто такая? Не помнишь? Золовка? Это чья-то сестра, по-моему. По-моему, это сестра мужа. Золовки приходили в гости к молодой невестке. и в воскресенье проводы в этот день окончательно прощались зимой встречали весну и сжигали чучело-масленица вот такие интересные ритуалы а мы сейчас пойдем в парк смотреть что там приготовили. Какой там праздник? Чем праздник вовсю идет, людей очень много. Мы уже побывали в нескольких местах, посмотрели на джигитов, которые скакали на конях, послушали песни, посмотрели танцы. И сейчас мы пойдем ближе к дворцу, там должна быть Кмельная площадь.